Ламас это праздник человеческий, его переводят как буханка хлеба, каравай хлеба, а в Шотландии его называли праздник листьев. В это время не только заканчивается сбор урожая, но и птицы, вестники имболка, прилетевшие к нам и начавшие прилетать тогда, в это время уже начинают собираться на перелет. Уже не кукует кукушка и потому, что перестала куковать кукушка наши древние определяли, что время ламаса приходит. Она первая подавала сигнал, что пришло время подведения итогов и этот праздник для людей было временем подведения итогов. Но поскольку люди занимались в основном сельскохозяйственным трудом, то есть обеспечением самого себя, своего племени запасами на будущую, грядущую зиму, символом подведения итогов был символ урожая. Именно поэтому символом ламаса является сноп колосьев, которые оставляли на краю поля и это был дар духом, духом места зажимали первинки, то есть первый сноп и оставляли последний сноп. И эти два снопа являлись как бы символом того, что первый дар был даром матери, ей всегда доставались первины с любого, с любого урожая, а последний это э, тем, кто остается здесь э, из мира незримого как бы наша доля, наша доля на холодную зиму, наша доля добрым соседям. Это считалось правильным, это считалось вежливостью. Иламас имел свою ритуальную символику, которая была связана конечно именно с объединением людей. Пекся хлеб из первого урожая и этот хлеб преломлялся вместе с другими людьми, угощались и духи места, но с, именно с первым хлебом, с первого хлеба, как бы и начинался весь этот праздник. О ритуальной части, о том, что мы делаем в виде, виде действий, в виде ритуала, я вам скажу немножечко попозже, когда мы закончим э, самопонимание, самоуглубление в эту мистерию, самоуглубление в этот самый праздник. Второе же название этого праздника Лук насад в большей степени жреческо-магическое, чем человеческое. Это очень древний праздник, он, и древнее название происходит, оно с Ирландии по имени тамошнего бога Луга. И бог Лук, это очень удивительный бог, который имеет много ликов и много образов. Имеет много имен и является повзрослевшим купалой. Можно сказать, что это именно повзрослевший Купала, пришел когда-то к племени Туата де Данаан, племени богини Дану, юным удивительным Богом. Его называли Богом всех искусств и всех ремесел. Почему его так называли? Об этом рассказывает нам легенда, что когда-то в Тару, в обиталище племени детей богини Дану, постучался юный бог и назвался он Лугом. А привратник спросил его, что ты умеешь делать? Луг сказал спроси меня, я кузнец. Превратник сказал, у нас есть кузнец, но зачем нам два кузнеца? нам два кузнеца не надо. Что, может быть, ты что-то еще умеешь делать? Тогда спроси, говорит меня Лук, я певец, у нас есть певец. Тогда спроси меня, я врачеватель, и, и врачеватель у нас есть. Может быть, ты еще что-то умеешь делать? Спроси меня, говорит Лук, я плотник, так и плотник у нас есть. И какие бы профессии ни перечислял Лук, Превратник говорил, что это у нас есть, зачем нам два? Нам два не надо. Тогда Лук сказал, спроси меня, а есть ли у вас тот, кто владеет всеми этими искусствами одновременно? И тогда Превратник задумался и пришел к богам и сказал, у нас перед воротами стоит уникальный мастер, который умеет все, что умеете вы. И боги тогда рассудили о том, что это действительно уникальное сознание, которое умеет то, что мы не умеем, быть всем. И Луга пригласили в это племя. И впоследствии он стал верховным богом, и вступил в схватку, в битву с Фаморами, и дальше случилось предзнаменование а предзнаменование вот какое. Дело в том, что происхождение у Луга, как описывает нам легенда, удивительно. Его мать, древняя богиня, которая имела происхождение от первосил, стихийных первосил и звали ее Эйтлин. И она была дочерью главного Фомора Балор, одноглазого Балор. А отцом его был Киан, сын боговрачевателя Диана Кехта из племени богини Дан. Когда-то давно фамору Балору было дано предсказание, что погибнет он от руки своего внука. А поскольку у него в этот момент была лишь только дочь, он решил заточить ее в стеклянной башне на необитаемом острове и таким образом обезопасить себя от грядущей смерти. Но Киан конечно же проник отсюда, родился бог Лук. Эту легенду мы с вами знаем очень много где. Дева, заточенная в неприступной башне, только лишь потому, что ее собственный отец заточил ее там, испугавшись пророчества. В Греции мы с вами то же самое найдем пророждение Персея, он был аналогом Луга, но уже в греческой мифологии. И эта дева, заточенная в башне, как Рапунцель впоследствии, уже непосредственно в более поздней кельской кельтском мифе присутствует практически везде. Дева спрятанная земля, дева закрытая земля, которая тем, кто имеет сейчас над ней власть, является не но она все равно находит способ освободиться и она все равно рождает того, кто должен родиться. Вот так и родился лук. И впоследствии он вступил в схватку с Фоморами и, конечно же, согласно пророчеству, убил своего деда Балора и все свершилось так, как оно должно было свершиться. Он отомстил за однорукого бога Нуаду. Нуаду серебряная рука. И, конечно же, мы узнаем дыхание северных ветров северного пантеона, узнаем в серебряной руке и бога Тюра, а в луге Нетрудно, конечно же, узнать всеведущего и всемогущего Одина, который тогда еще, конечно же, был с обоими глазами, но вот имя Луга на шотландском, на древнегейльском языке очень созвучно с именем Вороны и говорят, что его сопровождали два ворона, вечно его неразлучные спутники, что позволили впоследствии саксам, которые пришли, на землю Ирландии, увидеть в этом древнем боге своего до боли знакомого Одина, только очень молодого, только еще очень и очень молодого. Но впрочем, Лук не Один, одна лишь из его проекций, очень похожая. Правилом всеведочности он был такой же искусный, и такой же всесведущий. он был богом и поэзии, и магии, и всех ремесл, и всех воинских искусств, и не было такого знания, которым бы он не обладал. Его ритуальное оружие луга, копье, как и Одина, оно тоже умеет бить без промах. Но в отличие от копья Одина, подобно молоту Тора, имела возможность возвращаться в руки того, кто его запустил. И считается, что по древней кельтской традиции, что тот, кто обладает копьем Луга, тот обладает властью. Властью по-настоящему правильной, по-настоящему праведной. Впоследствии это копье Луга вошло в легенды, как копье всевластия, Копье христианство его, конечно же, переложило на свой манер, это копье того самого сотника, который убил им э, белого бога Христа. Но это как бы позднейшая аналогия, а до этого, конечно же, оно считалось тем магическим артефактом, обладание которым давала власть по праву. И все кто искал это копье, искали его именно с этой целью. И говорят, что древние друиды, зная о том, какую силу имеет это копье, спрятали его, но взамен сделали несколько фальшивых копий. И эти фальшивые копии доставались тому, кто считал себя вправе держать его в руках. И была чрезвычайная печаль, у многих, которые считали, что они их облад... им обладают, через некоторое время, через несколько лет, потерять все, не только то, что приобрел, но даже то, что имел. И таких историй много. Последняя была во времена Третьего рейха, когда лидер Третьего рейха считал, что он обладает копьем, оно тогда хранилось как бы в Венском музее, он пришел за этим копьем разместил его в ритуальном зале Вавельсбурга и долго проводили они ритуалы, пытаясь пробудить его силу, но не пробудили. И этому проклятию друидов тоже есть объяснение, тоже есть название и даже свой миф. Миф, который связан с очень древними ирландскими преданиями троекратного испытания и того, что бывает самозванцами, которые претендуют на власть, если они эти испытания не проходят. Этот праздник Лукнасад был посвящен у древних богу Лугу. Как уже было сказано. Ламасом он стал немножко позже. Ламасом он стал называться уже в период христианства, когда лишь только аграрные корни и поддерживались и по крайней мере не, не осуждались так сильно э, молодой религии ревнивого иудейского бога. Попы той эпохи закрывали глаза на подобные игры, но древние волхвы и друиды растворившись среди людей и даже иногда принимая обличие монахов и даже иногда маскируясь под них, оставляли нам в виде сказок, преданий, а некоторые даже и в средневековых аналах, которые бережно хранились в определенных удаленных монастырях, оставляли нам истории, расставляли для нас памятки, намеки, полурассказы, полулегенды о том, что же это такое на самом деле были за праздники и зачем они были нужны. Потому что древние, конечно же, знали. Ирландия вообще удивительный край. Мы с вами говорили об этом, что там воспитывался в ирландской кельтской традиции, воспитывался принцип безупречности короля. И конечно же принцип власти там не мог не отрабатываться, он там отрабатывался и отрабатывался очень мощно. Именно там в момент праздника Лукнасад были очень здорово организованы ритуальные игры и ритуальные состязания с той целью, что именно в этот день и в этот час во время того, как на Тинге или на ассамблее, как это называлось у ирландских кельтов, собирались на соревнования лучшие мужи, лучшие из лучших и устраивали состязания по принципу Олимпийских игр и тоже была своя упорядоченность, как и в Олимпийских играх. Они собирались Какие-то каждый год, какие-то раз в три года, какие-то раз в четыре года. То же самое происходило и в греческих олимпийских играх. Сами олимпийские игры происходили раз в четыре года и были посвящены Зевсу и Посейдону. А были, были еще панафинские игры, которые проходили каждый год и были посвящены Деве Афины. Афине. И все они были и падали на конец августа, начало наконец конец июля и начало августа. И символика Олимпийских игр и символика ирландских ассамблей, она одна и та же, выбрать лучшего. И тогда нужно было выбирать лучшего у греков и у ирландцев, нужно было выбирать лучшего. Зачем же? А затем что именно в, эту, в этот праздник, в этот ритуальный момент определялось, кто из живых достоин Взять в руки копье луга и нести вместо него вахту власти, тогда как лук, тогда как молодой рожденный богиней Бог будет проходить необходимые испытания как в этом мире, так и в других мирах. Потому что на бабон, на праздник, когда уходит, будет уходить вода, этому молодому Богу предстоит уйти в другие миры, уйти за новым опытом. Тот, опытом, который здесь не возьмешь среди людей. Его надо брать среди сидов, среди фоморов, среди неживых, среди представителей других рас и других миров. Но власть, которая дана ему ни в коем случае не должна быть потеряна и он оставлял вместо себя человека, лучшего человека именно об этом и говорил праздник лук насад, который в Ирландии справлялся традиционно в трех разных местах. Одно из этих мест носило имя и было посвящено мачехе Луга, его а, кормилице, которая удочерила его, когда он был, был принят в племя а, детей богини Дан а, и звали ее Тильтиу или Тильтал, там на разные транскрипции по-разному произносится, но имя Тильтиу означает земля, то есть его усыновила сама земля, вот этого пришедшего бог, и здесь ее образ, как та, что усыновляет принимает в качестве приемного сына вот эта вот символика того, кто принимает на себя копье власти, как раз и проявляется в том герое, который выбирается посредством этих игр. В ассамблее или в Олимпийских играх проявляется он как лучший из лучших ему достается копье и он принимает бразды управления до тех пор, пока его проекция, его божественная сила, бога Луга, отправляется в другие мира. Именно поэтому каждый король, каждый правитель назывался представителем бога на земле. Он таким не рождался, он таким становился. Сообразно этому алгоритму, этому правилу, им обязательно должен стать лучшим из лучших. Не рожденный у королей, а лучший из лучших. Он мог установить династию, но там были совсем другие правила. Три поколения безупречных предков, начиная с себя, но ну, в данном случае потомков, тогда это право власти имело, имело возможность передаваться по наследству. Но этим уже занимались другие боги и конечно же другие силы и другие праздники нам будут об этом рассказывать. А сейчас же речь идет о том самом первом избраннике, которое выбирается именно на праздник Лукнасад. проходили испытания по-разному и в трех местах, ритуально в трех местах, как бы символизируя, что такой правитель должен пройти трижды испытания и должен действительно быть выбран лучшим из лучших. Тот, кто победил в одном месте, потом должен вступить в состязание с теми, кто победил в других местах. И эти правила, эти праздники, эти ритуальные игры должны были проходить по очень жестким правилам. И это, Об этом тоже нам рассказывают легенды. Например, одно из мест, где проходили состязания в Ирландии, ассамблеи праздника Лукнасад, было место, которое впоследствии было описано в легенде проклятия уладов или поражение у ладов, по-разному оно называется. Улада это было такое племя, которое также э, встретились э, несколько различных кланов, несколько различных ирландских представителей ирландских королевств для того, чтобы э, состязаться в, в этом праве называться лучшим. Э, и вот одна из проекций проявлений э, богини земли. Звали ее Маха Рыжая, мы с вами уже упоминали об этой удивительной богине, как одной из проекций троекратной Бригитти, тройной Бригитти. Маха Рыжая вышла замуж за одного из представителей людей. И сказала ему так, я буду с тобой при условии, что ты никому никогда не расскажешь, что я нахожусь с тобой. Это наша тайна. Она жила с ним, рожала ему детей, но однажды на какой-то из ассамблей он похвастался своей женой. Мол, моя жена такая сильная, такая выносливая, ни у кого нет такой жены, она мне детей рожает и поля пашет, и урожай собирает, и, и бегает быстрее всех. А там были такие соревнования по бегу. И настолько он там разбахвалился, что местный король сказал, ну приведи сюда свою жену. А она в этот момент была перед родами. И пьяные мужики говорят, ну если твоя жена так быстро бегает, давай пусть она пробежит вместе с лошадьми и докажет, что ты не болтун, а честный воин. И этот муж заставил ее бежать. Когда она добежала до э, финиша, она прокляла и своего супруга, и всю эту мужскую пьяную компанию. Разрешившись от бремени, она наслала проклятие таким образом, что все мужчины этого места немедленно начали испытывать родовые схватки и чувствовать себя как женщина в родах. И тогда сказала Маха, за то, что вы поступили так Подло, в течение 9 лет я буд, будете вы испытывать это проклятие. И каждый раз на праздник Лукносад вы будете не способны ни на что. Вы будете мучиться в течение четырех ночей и пяти дней родовыми схватками. Ни днем больше, ни днем меньше, но 9 лет я накладываю на вас такое проклятие. Это значит, что 9 лет эти воины никогда не могли бы побеждать в ассамблеях. Они никогда бы не получили копье власть. И сформировался алгоритм, и были еще такие же истории аналогичные, которые показывали, как проиграть, как можно просто проиграть эти, эту битву, показав себя неделикатным по отношению к земле. Потому что ведь это она выбрала когда-то себе мужа, она родила Бога и тот, кто лучший, это как бы ее сын усыновленный, как лук был усыновленный богиней Тильтилу. И вот она должна была усыновить этого мужа из числа человеческих, человеческого племени. Он должен быть лучший, но разве лучший тот, кто заставляет женщину соревноваться вместе наряду с мужчинами? Разве лучший тот, кто не считаясь с положением женщины, заставляет выполнять ее мужскую работу? Разве тот лучший, кто бахвалится перед кем-то своими достижениями и не является э, тем, кто может это доказать? Об этом говорили другие легенды, менее известные и а, менее как бы, растиражированные, но тем не менее тоже в ирландском предании в Мабиногионе и в Уладском а, цикле они также присутствуют. А еще говорят, что нельзя было побеждать нечестно, потому что и такие предания есть. И если мы с вами возьмем эти алгоритмы, и попробуем перенести на сегодняшний мир, например, на те же самые Олимпийские игры. Посмотрите, как забавно все получается. Ведь смысл Олимпийских игр остался тот же самый, отобрать лучшего. Когда-то в древние времена на Греции, и на всем Пелопоннесе запрещались и прекращались любые войны, любые битвы, любые схватки, любые распри во время того, когда начинались Олимпийские игры. Потому что это было абсолютно святое. И нельзя было выигрывать нечестно. И Победитель действительно повешет, получал все и победитель становился героем, вплоть до того, что он мог войти на Алипу. Вот так было с Персеем, так было с Гераклом, который э, по победил в Олимпийских играх и который вошел э, в пантеон богов. Когда теперь на Олимпийских играх начали побеждать бесчестно, был применен не так давно тот же самый алгоритм. И вы знаете, что это был кошмарный скандал, когда выявили, что победа идет нечестно. Но ведь и сегодняшняя Олимпиада, она ведь тоже нечестная, ведь в уладском цикле четко сказано, не может женщина выступать вместо мужчины. Обратите внимание, насколько неверно они поступили сейчас и насколько велико будет наказание по алгоритму уладов, что на 9 лет те, кто позволил себе такое бесчинство будут лишены возможности претендовать на власть. Это с одной стороны мистика, конспирология, но мы-то с вами знаем, что у любой мистики и конспирологии есть магическое обоснование, оно все заложено в мифе. Если бы люди жители сегодняшнего дня посерьезнее бы относились к мифу, и понимали, что это всего лишь программное описание алгоритма, который не обойти, не переплюнуть, не перепрыгнуть, он всегда существовал и он всегда будет существовать, особенно если он крепко прибит каким-то очень важным вехом или очень важным правам, например, праву на власть. Они бы возможно немножко по-другому смотрели и на свои поступки и к мифу обращались бы почаще. Впрочем, это теперь их проблема, наша. Задача не допустить таких проблем в своей жизни. Ваша сила, ваш юный бог, ваша внутренняя ипостась, которой есть суть вы, через испытания, которые будут пройдены между Лукнасадом и Мабоном, имеет ту же цель одной частью, магической частью сознания отправиться в путешествие в миры, где он будет получать магический потусторонний опыт, а другой частью сознания оставить себя в человеческом мире как лучший, как лучший в той реальности, которая, в которой он, то есть вы будете являться властелином и единственным хозяином. Там, где вы будете устанавливать свои правила, а не принимать чужие. Там, где будут находиться только свои и куда не зайдут чужие. А это значит, что вы должны самому себе и своему Богу, силе рожденной вами на купала, доказать, насколько вы лучше, а из этого принципа лучшего и будет определено, каким объемом реальности, вы будете обладать по праву, по-настоящему праву, не потому, тому, которое дается законом, властями, людьми, консенсусом, компромиссом и прочими глупостями, которые не имеют к мифу никакого отношения, лучше должен победить не обманом, не подтасовкой, не подменой функции. Женщина это женщина, а мужчина это мужчина и каждый должен выполнять свою роль и свою работу. И не надо выдавать мужчину за женщину, а женщину за мужчину, накладывая определенные функции там, где никто из них не может их выполнить. Те, кто занимаются сегодня подменой понятий и пытаются переписать этот алгоритм через олимпийские игры, пытаются сделать так, чтобы власть передавалась, вот эта власть, власть лучшего передавалась не только по Y хромосоме, а и по X тоже. Но они забыли спросить у той, которая является хозяйкой всех прав, всех прав, которые присутствуют здесь. Ибо правами наделяют не боги, правами наделяет земля. И если она говорит, что лучший король это король, а не королева, значит это должен быть король, потому что королева это другое и у королевы совсем другие задачи и не надо заставлять женщину выполнять мужскую работу. И может быть проходя через испытания, которые откроют перед нами праздник Лукнасада, мы наконец-то это поймем. И поймем настолько хорошо, что больше никогда не поднять понятия и главное не поддаваться провокации внешним мирам, которые рассказывает нам из каждого утюга, что на самом деле все наоборот. И что беременная женщина может управлять армией. Ну что из этого выйдет, покажет нам ближайшие пятьдесят дней. Но ну, а пока вернемся к ритуальной части нашего праздника Лук на сад. У скандинавов он тоже был и назывался он Фрейфакси. А, не то чтобы э, он был связан с богом Фрейером, хотя его имя здесь присутствует. Он был так назван позднее. Также э, по определенному ритуальному действию, которое в общем-то не имеет отношения к богу Фрейра, а имеет отношение к одному из героев, который также во время Тинга, во время соревнований, которые в этот же самый момент происходили и на северных землях, только там они происходили не между людьми, а между лошадьми. Лошади боролись, у них были конные схватки и вот один такой, одна такая лошадь победила в соревнованиях, звали ее Фрейфакси, именно по ее имени и был назван этот праздник. Лошадь у скандинавов считалась символом будущего и считалось, чья лошадь победит, затем и будущее, что в принципе суть, суть одно, да, но бились тогда не люди. А вот у ирландцев битвы происходили между людьми, выбирался лучший человек, выбирался лучший человек, как король, выбирался лучший человек.